Драбо yeah. в начался.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 Я оклемаюсь. Спасибо. О! Заходу в лору. Не двигайся за тобой, я приглотаю тебя. Надо что-то что делать. Там? Давайте зайдем, потому 30 секунд осталось. Следуй за мной. Какой черт? Ты не Какой а? а, а, а черт. Игро бомбы выиграно. Бомба потеряна. Что бомба взята. Ясно? Бомба потеряна. Дай за свой тазик. Блин. Ну... Враг сохранил Последний объекты. Раунд проигран. Пацаны, вот сейчас давайте так же проще. Взорвите один из объектов нету. противника. Давай подсадите Раунд начался. Бомба взята. Ну что, вот здесь? Кто? А здорово Есть на фунт. Ой, снайпер стоит, снайпер стоит в барки. Блять, не варки под доящими на рынке. Выходи, как тебя там было. В... Ну, у тебя кенши реакция. Тихо, <с> у <two> меня реакция. Бумба потеряна. Я подлатаю тебя, не шевели. За мной должок. А планту стоят. Ну и че вы, сука, ждете опять. А Аккуратно, а мешки, мешки, мешки, мешки снайпер. А? Мешки снайпер. Бля, а, выйди, мешки убей. Бомба взята. Бля. Ой, он висит. А, Он колян, походу и надо это. Понятно. Короче. Да не не не, Олян, заходи Вся наша а что, команда перезаходи. уничтожена, Давай. мы проиграли раунд. Заднимишься, может не Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд, раунд начался. Творите, Бомба взята. Господи, так ничего нет. нет, нет. Изыскатели. Да нет, не могу. <гулак> на балконе <гулак> всех пока блять на балконе на ебалива. А че вы крутитесь в этой мусорке? Не помню, чего вы ждете? Эмм. под ай, был. А, это резко дыша. Идм бомбы Где? короче, отрезал. Да бля, что у вас тут? под балконом, вы так и будете их бояться, они дно! Дайте, дайте место, кто в Я их порву, блин. Да, они его ну, что... Я его зарезал. Я кто зарезал. вышел? его зарезал. Я один человек минус два сделал, вот и все, мы учился. Да, это есть, прошли мина, мина, мина. Кеншик, Кеншик. Я знаю. О, прошли, в прошли двое. Да, да, да, Бомба Блин. Удали, удали, удали, удали, Остальные силы. Бомба взята. Че, где блять со стороны, стороны Синки? Слева, вот сейчас слева. Синько снайпер вышел стоит. Малый <говорит> выход. Хорош. Не выходи снайпер стоит <говорит> э, Синьки. Хорош. Хорош справа справа еще. Справа но... и брони ему дай, что то. Справа это да где тебя. блядь? Все бойцы противника <говорит> убиты. Мы победили. Это, это пески было. Коля где ты? Иду Установите уже. бомбу уже возле одного из объектов. Время. Раунд начался. Бомба взлетает. Медик с балкона спрыгнул. Так что, ребят, зайдите балкон. Иди, я вам сразу сказал, что они побежали в тупик. Идите, идите. Идите. Я готов. Это дно надо выебать. Что вы, блядь, да? собередите и выиграете. Да, да это что это, тупо? Смотри, стайпер, Давай. блядь. Пиксели быть смотреть, что Давай, заходим. пуливать бросить. опять за балкон у меня убили посад, посад не балкон балкон медик балкон капитан давай давай давай все балкон уйти ёпта бомбы в лесах медик а меда меда там бустарк а бустарк бустарк бустарк я возьму капитан нам капитан помоги и слева и справа под пунтом, за пунтом там лепестки. А? Many... Yeah, yeah. right. Еще там снайперы, яйпер. Ну они не О, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, ты перезаряжаешься. Берут, через тихо, через тихо. тихо, тихо, себе Ты медик не достойте. Бля, ну они разминируют, минируют, минируют, минируют. сука. Бомба обезврежена. Да, Мы дминируют. проиграли. Бля, вы что на стату играете или чё, бля, вы выиграли? Защитите стратегические объекты. А двойку, двойку. Раунд начался. Ждем двойку. У меня снайпер Рома? Это дно топовый клана, я говорю сразу я. Один, один, один. один, один, один Мусор, грены, грены, грен, грен, грен. грен. мусор забрасываем Все обошли, все обошли что, Мусор забрасываем гренами Полный крест на мусоре Бомба лежит Ноль Ноль, ноль что Бомба Блядь. лежит на, на длине, я не кто лежит Бомба лежит на нас, блядь, Респой На нуле есть. Да я его положил. Блять, на балконе, крысит медик, на Что балконе. Я... Курятники, медик, медик-курятники. Медик-курятники. Слышим, нахер кто полез. Да? Резайтесь. Резайтесь. Ебать, ты самый лучший Резайтесь. Врача. Я меда возьму на балконе э, так, снизу флоты стоят они цели... И не отбегайте, отбегайте <связывайте> не <резко. связывайте> короче, штурмовик сдали стоять если с балкона вывести и внизу два в этом на курятнике нельзя, да <связывайте> <связывайте> еще, еще, еще он глушал, подлушка за да, тобой медик бежит подказ, подказ, подказ Хорош. Балкон. Балкон, балкон, тупо, на балконе что капитан, подкат, Пока, пока. Зашел, зашел, зашел, Пока, пока. Пока, Хорош. Пока, да, пока. не осталось, убегай, убегай. Да, они уходи. не поставят, Пока. Пока. Пока. уходи, Пока. Пока. Пока. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Э, ничего не пиши. Да? Ну, кинули, кинули, кидайте тоже теперь. Все, оружие. Один, просто. один, один, один. Фугаааа. А медик тут в курятнике, гранату в курятнике, тут трое, трое, трое, трое, еще. Зача, дайте, Гранаты, давайте в курятники не лезьте туда, там все они стоят, в курятнике справа, слева все. Кому займите. Да, да, займите. Бля! Еще, Бля! Еще медик, медик. Просто. Кросс на мешках на мешках летит, да. да, да, да. я медик. Главное, Сюда! занять меня, не да, давай, да, да. Я медик на мешках летит. А если если сможешь. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Вот, да, вот так. План здесь лежит Подожди, Вот он. Поле да, да. Не идите к нам. летит. Поле сразу летит. сразу летит. Подкат, подкат зашел, зашел, подкат. подкат, подкат. Угу. Команда врага уничтожена Защитите стратегические огонь объекты Огонь по своим Один причины. займите все один. Раунд начался Один здесь ёбаный да. огонь по своим Ты его поставил нахуй? Выгадай всем кто поставил Вполне еще бредно блять Два два два два два, два ребята два Два два полный прокид У меня прокид на руку Вон твой шкиль это куда?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 они, короче, все по лестнице идут на двойку, идут, все на двойку идут. Конечно, сейчас, сейчас они, короче, сбьем. сейчас будут рашить, скорее всего. Потом, скорее, главное знать да. не Скажите, когда на лестнице заходишь, Сейчас пойдут, сейчас пойдут, сейчас пойдут скоро, сейчас скоро пойдут просто... Пошли, пошли, просто пошли, пошли. Еще, еще. Блять, блять. Кидайте гранаты, подбили меня. По сейчас резаться будут идти убивать. По кидайте, они там прям, Он там один, резаться. один остался. Все поймали противника, убиты. Раз, раз, Мы победили. Давай, держим, держим, никто не уйдет. Защитите Один, один займите. Раунд начался. Один, все один, один, один. Блин, я скажу, если будет один Думаю, это однёрка, это однёрка, как? Непонятно, да? непонятно, не Стас знаю, не знаю Слайд, на У них кроме однёрки ничего не получается, думаю, они на однёрку однёрка, блин Сказал, за руку не добили Поптершетер Ой-ой-ой! <связывая> здесь... заходят, заходят. Один! Один! Один! Один! Не дайте трубу! Не дайте вред! Трубу, три, три, три, Не дайте четыре! Все вместе! Все вместе! Жмите, вместе, вместе, вместе, вместе. Жмите, все вместе! Все вместе! Все вместе! вместе! Все вместе! Все Рынок, рынок рынок рынок э, синка. рынок синка. Где, где мы... О! рынок Синька Где что вы делаете лестница Уходим. лестница ребят ребят ребят Ну ребят ребят ребят ребят так ребят лестница, лестница ребят ребят ребят ребят ребят ребят ребят Так, так, так, так вижу ребят ребят ребят ребят Раунд выигрыш. Команда врага уничтожила. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Штурмовики через зелень. Рынок, рынок, рынок, блять. Возвращаемся. поднимем сейчас поднимем а, так, они... новый обход новый, вход, новый, вход, новый и обход новая под новая под новая под новая под новая под все на новая под новая под новая под Садись да, на подсапку, на подсвете, на подсапку, на двойке. Колян, уходи, колян. Да, да все нормально. Стань тогда за ящик впереди к тебя кто Все нормально, под контролем потом. Раз, у нас, потом второй. И... Мы выиграли раунд. Браж, все отряд разбит. Сарчики, Вообще можно было намного проще это все сделать, просто разорвать их в план.